Привет, меня зовут Мария, я являюсь курсантом третьего потока на Вот и хочу с вами сегодня поделиться своими практическими, так сказать, победами, которые у меня были во время обучения. Первая моя победа была на публичном предложении. Это были ученические торги, да, в которых я одержала, в принципе, ну, вообще проигрышную победу. Вот. И также я поучаствовала в открытом аукционе. Тоже он являлся для меня, так сказать, ученическим, пробным. Вот. И в нем тоже я одержала победу. Вот благодаря чему я, так сказать, перешла вот этот порог каких-то сомнений, каких-то ну, личных недопониманий. То есть я знаю точно, что я сейчас все делаю правильно, я правильно подаю заявку, и ну, что у меня в дальнейшем уже проблем с какими-то техническими, там, с какими-то элементарными заявками уже не будет. Вот. А также хочу выразить слова благодарности Давиду и Павлу за такой прекрасный курс, да, на котором я сейчас ну, уже практически его закончила, Вот за такую возможность обладать знаниями и применять их на практике и получать, зарабатывать на этом деньги. Всем спасибо!